Добрый день! С вами Деловая Полиграфия. Сегодня у нас короткий урок о том, как работать в программе Coral Draw, а именно, как перевести текст в кривые. Текст в кривые переводится очень просто. Набирается обычный текст. Вот в данный момент мы набрали вот этот вот текст, как перевести текст в кривые. И мы видим, что здесь можно вносить изменения. То есть, дописывать еще что-нибудь. Вот. Когда мы переведем текст в кривые, никакое, никакое редактирование уже не, не будет возможно. То есть текст по существу превратится в картинку. Для этого необходимо выделить текст левой мышкой, щелкнув на нем. Правой мышкой щелкнуть уже на выделенном тексте. И появится вот такая табличка «Преобразовать в кривую». Нажимаем левой клавишей мыши на «Преобразовать, преобразовать в кривую». И вот текст уже перестал быть текстом. Написать здесь уже мы ничего, ничего не сможем либо отредактировать, как было прежде. А на этой версии, как видите, можно вносить изменения. Делается это для того, чтобы, когда мы отправляем печать, либо переносим информацию на другой компьютер, не слетели шрифты. Не факт, что именно конкретно вот этот шрифт будет на другом компьютере. И когда он попадет на другой компьютер, здесь может быть э, околесец, какие-нибудь иероглифы, либо просто совсем другой шрифт, ареал стандартный. То есть, все, что мы здесь красиво и писали, оно может не сохраниться. На этом, собственно, все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Пишите свои вопросы, с удовольствием на, с удовольствием на них ответим.